30 декабря предшествует Новый год, но не все отдыхают, очень многие готовятся к празднику. Что такое для нас праздник? Праздник – это общение интересное за столом, это веселье, это смех, это суета, это домашние традиции и, между тем, это отдых. То есть бурного, после бурного застолья мы все отсыпаемся, нежимся в кровати, потом опять собираемся, опять тусим, опять отдыхаем. И так 10 дней. Но зато это интересно, всегда есть что вспомнить, всегда есть возможность пообщаться, несмотря на пандемию, несмотря на сложные ситуации, все равно мы все остаемся на позитиве. В этом наше крутое отличие. Звездочки. Девочки, если позволите, и мальчики, я буду вас так назвать, потому что каждый из нас является индивидуальностью. Каждый является ярким пятном нашей Вселенной. Поэтому продолжаю рассказ про наши сумки. Новая коллекция, которая пришла, которую еще не видели наши оптовики. Показываю вам звездочки. Так, смотрите, очень интересные сумки. Вчера снимала... Точно такую же модель, но в черном варианте. И насколько они сильно отличаются, сейчас покажу. Смотрите, строгая классика. Базовый гардероб, да? И акцент. Казалось бы, одна и та же модель, но выглядит абсолютно по-разному. Это сумки. Выполнены полностью из эко-кожи. Раньше такой приходил жахард. Сейчас это эко-кожа. Она с пропиткой. Вода влага отталкивающие. Она не лопается на морозе, устойчива к дождю, к снегу, за счет того, что все пропитано полиэстром. То есть тканевая основа полиэстера, из этого состоит эко-кожа. Моделька, вчера рассказывала, сегодня повторюсь, декорированы клепки. Бренд сумки, да? то есть бренд фабрики. Сумки а, сумке, напрямую от фабрики ⁇ Золотой дождь ⁇ Красивые металлические молнии. Очень аккуратно отстрочены. Все швы. Швы здесь коричневые, темно. Отделка, смотрите, идет э, трех видов материала. Черный, красивый, коричневый. Он не темный шоколад, а такой, знаете, как горький шоколад. И вот такая, как кожа под рябушку. рябушка очень плотно вошла в тренд клетка мелкая. То есть это прослеживается и в одежде. Верхний и в основах костюмы деловые, строгие. И стиль casual. Смотрите, в сумке один вход, длинный ремень. Внутри перегородка на молнии и кармашки. Еще есть доп. отделения. Либо карман, как хотите, то есть в принципе, как дополнительное отделение для всяких мелочей можно положить паспорт, документы какие-то, то есть то, что хочется спрятать от глаз, чтобы было лежало отдельно и не мешало э, при обычном входе в сумку, что хочется, чтобы не болталось между рук. Так, это первая моделька. Так, все модельки у нас цена сто. Так, вторая модель, она более классическая. И выполнен немножко иначе. Пяточки смотрите, здесь отстрочены светлым материалом, и здесь темно-бежевым. Мат... Основа идет та же, да, темный коричневый, горький шоколад. Сумки не набиты, то есть из упаковок, поэтому немножко подмяты, извините. Получается опять три материала, та же самая, тот же крой, та же коллекция, но выглядит она абсолютно по-разному. Смотрите, да? Уже более классическая форма, более расслабленный вид. На передней стенке два кармашка рабочего. На задний карман один вход. Внутри два отдела, разделенная мягкая перегородка. Перегородка на молнии, как до поделения идет, для всякого разного, для документов в том числе, и для ремень. Так, вот такая красавица Эта моделька у нас 1212. 12. Так, следующая сумка идет. Так, она немножко иначе вообще смотрится. Она, между тем, классика и полуспортивная за счет того, что здесь есть вот такой вот рисунок из кожзама. Смотрите, выреза, вырубленный лазерная вырубают лазером то есть очень точно все выверено у наших производителей смотрите вырублены вот такие красивые квадраты, они все отстрочены очень аккуратная строчка близко вот показываю опять комбинация трех материалов шоколад, черный или кокожа, кожа клетка вот такие интересные хлястики то есть они позволяют, в принципе, высоту сумку регулировать. При желании можно ее перетянуть. В принципе, в этом нет необходимости. Но это для... Она здесь а, вот это вот регулируемая типа ручки идет для декора больше. Вот здесь идут крепления для длинного ремня. Что же внутри? Три входа, три отдела, три отдела. Очень удобные, длинная ручка. Сумки все очень легкие, очень аккуратно все выполнены. Вообще наши производители настолько круто сейчас шьют, что не хуже, чем какая-то Турция или фабричный Китай. Ножки, сумочки. То есть вот такие вот красотки у нас в наличии. Так, теперь еще две сумочки. Если эти модели полужесткие и жесткие, вот эта модель мягкая. Смотрите, она вся мягкая. То есть ее можно прям вот так свернуть и отправить кому-то из вас. Кто хочет эту сумочку? Так здесь применен тот же самый момент, как сумки из нейлона. То есть опять прием дизайнера на движке, на эко -кожу. Она вот двойная. Вот применены вот такие любишься, что позволяет ее применять в разных образах сумку, то есть она придает ей игривости некой, да, некой молодежной нотки. то есть женщина, если больше, более взрослого возраста возьмет такую сумку себе, то она однозначно добавит свой образ некой живости и, как сказать, освежит, потому что они все будет строгое, классическое, они все прям такое чопорное, это добавляет Молодости это однозначно. С помощью аксессуаров можно сбавить себе возраст. То есть я это точно знаю, потому что учусь практиковать это в своей жизни. Так, сумки три входа. То есть, вот это первый. Здесь идет большой карман. Так. здесь то же самое, то есть на движках, да, то есть применены вот такие вот красивучие держалки скажем так длинный ремень на карабинах крепится вот такие два отдела внутри кармашка для мелких предметов и сзади карман на молнии сумка выглядит вот так то есть можно взять в руку повесить на руку да или с помощью длинного ремня повесить на себя и последняя сумочка на сегодня из этой коллекции сумка формованная. Она не совсем жесткая, но держит очень жестко форму. Кстати, как кожа такого формата, то есть плотная очень. Она помогает держать форму даже пустым сумкам. Так, смотрим. Вот такая модель. На передней стенке длинный карман во всю сумку. Ой, обманула вас, обманула, обманула, как всегда обманула. Простите, новая коллекция изучить не успела, только из упаковки повынимала. Короче, это получается по факту декор. Декор, прием дизайнера. Угу. На зависте рабочий карман, здесь обмана нет. Один вход. Смотрите, здесь сразу показывают закрепленные кольца для длинной ручки. Вот она, здесь, внутри, мягкая перегородка на молнии. Очень часто покупатели розничные, когда приходят и а, начинают говорить, ой, у вас молния сломана, неправильно вшита, а покажу сейчас на одной из сумочек любой, да, как вшивают а, молнию. Дело в том, что молния производителям приходит метражом, метражом ее нарезают нужного размера и вшивают непосредственно в детали сумки, поэтому движки никогда не передергнуты. То есть получается, при покупке сумки можно просто ее передвинуть в любую нужную вам сторону, и все. Поэтому обычно движки при покупке сумки сумка новая всегда стоит почти посрединке, то есть ее когда метражом нарезают движок вставили. В нужный размер сшивают, но никто их не передергивает. То есть в этом необходимости у производителя нет. Так вот, вот эта вот сумочка у нас завершающая. Это моделька 1347 и цена у нее 200. Так что вот такие вот красивые сумки девчонки нам пришли. Если кому-то понравилось... Пишите, звоните, телефон указан. Спасибо за то, что смотрите наше видео, за то, что подписаны. Ставьте лайки, пальчики. Пишите, что вам интересно увидеть еще, что бы вы хотели посмотреть, какие модели вас интересуют, какой кожзан. В общем, буду ждать. Спасибо, что вы с нами. Пока!